Привет! Это я, Артур Посуточный. Представляю новости сообщества посуточников на канале Квартирис. Коронавирус шагает по планете. В основном, конечно, по Китаю. Сколько зараженных коронавирусом? Экономические потери от коронавируса колоссальны. Мировая экономика терпит огромные убытки. Упали биржевые индексы и цены на нефть. Приостановлена работа фабрик и заводов в Китае. Как известно, в Китае производят до 40% всех товаров. И вот этих товаров начинает понемногу не хватать. Уже в несколько раз выросли цены на фрукты и овощи на нашем Дальнем Востоке. Без китайских туристов простаивают гостиницы и хостелы. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Европе. И уж совсем невинным кажется отмена полетов в Китай всех российских авиакомпаний, кроме аэрофлота. А еще отказ от туров на море на остров Хайнань. А давайте, исходя из вышесказанного, решим простейшую арифметическую задачу. По данным службы ФСБ, за 9 месяцев 2019 года Китай посетили 1 миллион 900 тысяч российских туристов. Из них 300 тысяч посетили курорты острова Хайнань. За 2019 год курорты Крыма посетили 6 миллионов 800 тысяч человек. Из них 5 миллионов 300 тысяч человек останавливались в частном секторе. Курорты Краснодарского края в 2019 году посетило около 17 миллионов туристов. Примерно 40% из них также останавливались в частном секторе. Это составляет порядка 6 миллионов в 800 тысяч человек. Итого, за 2019 год в Крыму и в Краснодарском крае в частном секторе отдыхали 12 миллионов 100 тысяч человек. Вопрос. В случае принятия поправок к Федеральному закону 132 о туристической деятельности, весь частный сектор Крыма и Краснодарского края станет незаконным. Наши граждане больше не смогут снимать комнаты, квартиры и дома рядом с морем. Куда же денутся эти 12 миллионов человек? А ведь еще есть Каспийское побережье, целебные соленые озера Оренбургской области, горные курорты Алтая и много-много мест в России, где еще отдыхают наши граждане. И везде в этих местах люди останавливаются в частном секторе. Люди останавливаются у людей. Добрая половина, возможно, поедет в Турцию или Египет. А те, у кого денег не хватит, им море и курорты заказаны? Из какого перепуга нужно перенаправлять как туристический, так и финансовый поток за границу? А на что будут существовать жители Крыма и других курортных и туристических регионов? которые пускали к себе домой этих туристов. Так уж сложилось исторически, что в Царской России в Советском Союзе и в наше время сдача комнат и номеров в частных домах является серьезным подспорьем для многих жителей небольших приморских поселков, которым сложно найти другой источник дохода. Более того, это поставит под угрозу курортный сезон и ударит по бюджету не только Крыма, но и всех остальных курортных регионов. Уменьшение количества объектов и снижение конкуренции однозначно приведет к повышению цен. А кто вообще спрашивает невесту? Мешок на голову и. Да, это верно. Очень правильное решение. Вопрос: во сколько раз повысятся цены в гостиницах и санаториях? И кто круче нанесет удар по нашим гражданам? Коронавирус или группа депутатов во главе с госпожой Хованской? Получается, что из-за коронавируса не попадут на море 300 тысяч человек. При условии, что китайцы будут бороться с вирусом, скажем, до конца года. А вот 12 миллионов наших малообеспеченных граждан в случае принятия этого закона на Черное море не попадут. Так что сами видите, кто круче. За что же вы так с нами? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Квартирис. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кто же круче по вашему, коронавирус или Хованская? А я пойду готовить новые видеоролики для вас. До свидания.